Привет всем! Сегодня пойдет разговор о том, что и почему может стучать в передней подвеске на калине. Данных может быть очень много, там все может стучать В моем случае застучала опоровая Опоровая новая хефер. Вроде бы все нормально Стояла пломбочка на ней, уже сорвал Пломочка стояла, все было запечатано с подшипником, обычная комплектация. Но звук стоял металлический, звонкий. Я поменял опоровую стойку и поставил усилитель чашек. Я думал за усилитель чашки Убрал. Нет, не усилителя чашек. Потом думал может быть стойка. Ну, я не стал, не стал больше гадать. Съездил, это его. Мне там вообще сказали, что у меня подвеска идеальная. Я говорю, как, она может быть идеальной, если она звенит. Выезжаю, приезжаю домой, и у меня сосед, мужичок, говорит, ты попробуй диагностику сделать сделай сам подвески. Какая тебе, говорит, сторона звенит? Я говорю, такая-то. Он дает мне деревяшку двухметровую не видно сейчас поближе поближе достан дает мне двухметровую деревяшку сколько она где-то полтинник я ее подставляю я ее подставляю под переднее колесо Поддонкрачиваю, подсовываю. Донкрат опускаю где-то сантиметров на 10, чтобы на отбой не ходило. Опускаю сантиметров на 10, чтобы было. И делаю имитацию неровной дороги. Что ты будешь делать? Звук вышел напоровую. Я думаю, вроде бы чего здесь грешить напоровую. Все нормально. Оно оказывается нет. Подкладывал шайбочки. Там видео нашел в интернете, подкладывал шайбочки. Все равно металлический, звонкий Стоит звук Шайбочка. шайбочками Я шайбочки подкладывал и снизу, и сверху Все равно Заменил, поставил старого опорового Сейчас милое дело Ничего не звенит, не гудит Так что вот так вот Банальный звук может быть И за опоровой И опоровая оригинальная оригинал опоровый стоит это я бы не сказал что это подделка я бы не, не сказал бы что это подделка запечатано все как положено но может быть заводской брак все может быть сейчас пойдем пока сейчас дойду на машины и покажу как это выглядит Ну я думал у меня Кастер будет тянуть сейчас посмотрим ну, на машине у меня сейчас стоит вот такая опоровая С усилителем одна А другая стандартная ну, Думал кастер будет тянуть Кастер нормально, не тянет машину. Машина на траекторию движения держит ровно Так что вот так вот Прежде чем менять все подряд Делайте диагностику автомобиля Спасибо за внимание До свидания